Друзья, всем привет! Это видео посвящено сервису Криптоноид. В нем вы узнаете последние новости, а также получите ответы на свои вопросы. Друзья, меня зовут Рашид Дарсигов, мне 31 год, с 2010 года я занимаюсь различными видами бизнеса. На данный момент являюсь ви партнером сообщества из Бизнес Комьюнити. Уже где-то более двух лет я зарабатываю на рынке блокчейн и криптовалют. И будет, кстати, сказано, что свой первый миллион как раз таки заработал благодаря этой технологии. Сейчас хочу сказать актуальный статус в сообществе, сейчас идет э, этап тестирования сервиса криптоноида да. Совсем недавно у нас была набрана группа из 30 человек, это люди, которые помогают нам тестировать данный сервис. Мы готовы в ближайшее время принять еще около 100 человек. Мы сейчас набрали базу сигналов и отрабатываем весь функционал. Идет работа, соответственно, по наладке сервиса, устранения различного рода багов, то есть мы получаем обратную связь от тех людей, которые помогают нам тестировать данный сервис. Также выражаем вам огромную благодарность. Как только у нас группа тестировщиков скажет, что все работает отлично, мы сразу же добавим еще целый ряд приватных каналов, то есть уже платных каналов. Как вы видите сейчас, те каналы, которые размещены, а это бесплатные каналы. Вот. Как только мы подключим платные каналы, сами понимаете, что там уже будут соответственно, другие сигналы другого уровня и другого уровня заработок. Соответственно, также хорошая новость в том, что стоимость всех этих каналов уже входит в ваш абонемент. Итак, друзья, давайте сейчас перейдем к вопросам. Я сейчас буду озвучивать вопросы, которые вы присылали в техническую поддержку. Я буду читать вопрос и также зачитывать на него ответ. Поехали. Вопрос номер один. Сколько процентов от депозита берется на принятие сигнала? Как определить количество или процент депозита на одну сделку? где можно выбирать, сколько процентов от депозита ставить на сигнал. Можно ли регулировать сумму на каждый сигнал? Настройки по процентам депозита всегда будут 10% или можно будет вручную выставлять? Ответ следующий. Рекомендованный процент от депозита на один сигнал указывается в самом сигнале аналитиком, соответственно, в процентах общего депозита и отображается при поступлении сигнала вместе с остальной информацией сигнала. Если в сигнале аналитик вдруг не указал процент, то сервис автоматически выставляет 10% от депозита на один сигнал. Друзья, также в будущем, возможно, мы сделаем а, такую опцию, чтобы вы могли а, выставлять процент от депозита на сигнал самостоятельно. Следующий вопрос. Где найти инструкцию и информацию по сервису в текстовом формате? В ближайшее время на сайте будет добавлен раздел «Часто задаваемые вопросы», и там уже человек сможет получить полноценно все ответы на свои вопросы. Друзья, также дополнительно на сайте будет выложена инструкция по основным действиям в виде документов, а также мы готовим видео. Инструкции по авторизации, по привязке биржи и по работе с сервисом. Также у нас планируется обучение и все, что с этим связано. Так что обязательно подписывайтесь на, на наш канал, чтобы не пропустить ближайшее занятие. Следующий вопрос. Покупка сигналов будет отдельно от сервиса или сигналы входят в стоимость сервиса? Подписка на каналы входит в стоимость вашего абонемента. Следующий вопрос. Торговля через криптоноид будет производиться только в парах с биткоином? Ответ – да, только в парах с биткоином. Следующий вопрос. Какие биржи уже подключены? На текущий момент подключена только биржа Binance. Если не сохранен ключ IP, который дается один раз, то что делать? Вам необходимо создать новый ключ IP на бирже и привязать его к сервису. То есть вы просто удаляете старый ключ, создаете новый, сохраняете все данные и привязываетесь к сервису. Следующий вопрос. Следующий Какая минимальная сумма депозита на бирже? Друзья! Начать торговать на бирже можно с минимального депозита, который поддерживает вообще сама биржа. Да? Но также мы должны иметь в виду, что по каждой монете на разных биржах есть минимальная сумма ордера. И также вы должны учитывать, что мы ставим 10% от депозита да, на один сигнал. Другими словами, минимально необходимо, чтобы 10% от депозита было больше, чем минимальная сумма ордера по монете на бирже. Вот, но по последнему уроку, который проводил Олег Гончаров, было сказано, что минимальный депозит на бирже Binance это от 0,03 биткоина. Следующий вопрос. Какой минимальный депозит и есть ли ограничения? Ограничения есть в том случае, если есть ограничения на бирже. Друзья, вы сами определяете объем средств для торговли согласно выбранного тарифа. Также, друзья, определяете объем своих рисков на основе вообще своего личного опыта и понимания также приемлемости рисков лично для вас вот если вы понимаете что допустим у вас сейчас нет опыта и вы пока не имеете никакого вообще опыта в трейдинге то заведите там я не знаю какую-то минимальную сумму к примеру 01 биткоина или 005 биткоина и поработайте с этой суммой а потом уже со временем увеличивайте свой депозит. Итак друзья следующий вопрос вывод средств будет осуществляться стандартными способами вывода с биржи. Ответ – да. Вывод средств осуществляется согласно условиям конкретной биржи. Также, друзья, хочется добавить, что сервис не имеет доступа к вашим деньгам, выводу или блокировке ваших денежных средств. То есть мы с вами лишь даем доступ к нашему аккаунту на криптобирже через IP-ключ и тем самым даем возможность сервису выставлять ордера на покупку либо продажу. Следующий вопрос. Токен авторизации бота Криптоноид нужно подключать каждый раз при входе в телеграм-чат с ботом Криптоноид? Ответ – нет. Достаточно подключить один раз бота криптоноид в Телеграме и также один раз подключить биржу через IP-ключ. Если у вас что-то там не получилось, какую-то допустили ошибку, просто заново все удалите и заново подключите, и у вас должно все получиться. Друзья, следующий вопрос. Я после введения токена авторизации не получил ответ, что авторизировалась успешно. Получается, я не подключила криптоноид. Да, если вам не пришло уведомление об успешном подключении, значит вы не подключили сервис. Должно быть обязательное уведомление. Поэтому попробуйте снова проделать данную операцию. И после этого вы сможете через некоторое время принимать сигналы. Следующий вопрос, друзья. Можно ли переключить Telegram-бот на другой номер телефона? Да, это можно сделать. Для этого на подключенном номере напишите в чат боту следующий текст «Lockout» и получите новый токен в сервисе Криптоноид и пройдите процедуру подключения на новом номере телефона. Следующий вопрос. Как выставляется уровень стоп Loss? Друзья, уровень стоп Loss выставляется автоматически, по умолчанию и равен 3%. Можно ли вручную выставлять стоп-лосс? Пока на данном этапе такой возможности нет, но мы учтем данное предложение. Хотелось бы здесь немного затронуть темы стоп-лосса и для тех людей, кто не понимает, что это такое, немножечко пояснить. Страхование рисков в работе с криптоноидом происходит по средствам выставления стоп-лосс. Стоп-лосс это отложенный ордер с условием продать монету, когда она начинает падать цене. То есть теперь нам, друзья, не нужно постоянно следить за рынком. В сервисе криптоноид работают роботы, которые буквально за миллисекунды убирают ордера Take Profit и выставляют ордер стоп-лосс. Таким образом здесь страхуются риски. Следующий вопрос. Сколько времени на оценку принять и отклонить сигнал у нас есть? А, друзья, мы с вами сами решаем, когда принять или отклонить сигнал. Возможность принять сигнал у нас будет в ожидании неограниченное время, но, как мы сами сами понимаем, актуальность данного сигнала по времени крайне мала, так как а, на рынке все меняется очень быстро. Итак, следующий вопрос. Криптоноид сам закрывает сделку и выставляет ордера на покупку, продажу и стоп-лосс. Да, друзья, сервис Криптоноид будет автоматически выставлять ордера на покупку, продажу и стоп-лосс по рынку согласно критериям сигналов. Если в сигнале есть три цели на продажу, то процент продажи от банка настроен по умолчанию или можно настроить 50% первая цель, 25% вторая, 25% третья. Ответ следующий, все определяется аналитиком, корректировать данные параметры самостоятельно на данный момент невозможно. Следующий вопрос. Оплата сервиса криптоноид ежемесячная или ежегодная? Друзья, пока оплата вообще не включена и сейчас действует у нас тестовый режим. Идет тестирование сервиса и в будущем, конечно же, будет возможность оплачивать как помесячно абонементы, так и с более большим периодом одновременно. Следующий вопрос. Есть ли приложение криптоноид для телефона и что делать в случае блокировки Телеграм? Друзья, сейчас на данный момент вы можете открыть сайт CryptoNoid с любого смартфона, а также с телефоном мы все с вами можем взаимодействовать с сервисом через приложение Telegram. А такие вопросы, как региональная блокировка Telegram будет решаться уже по мере поступления. Если у вас какие-то проблемы с Telegram, просто установите какой-то прокси-сервер, VPN и я думаю у вас должно все работать. Следующий вопрос. Какой тариф доступен для бесплатного периода для партнеров Изи Бизнес Комьюнити? Друзья, членам сообщества Изи в рамках акции доступен тариф «Покоритель». Этот тариф с неограниченным объемом торгов в месяц стоимостью 0,26 биткоина. Следующий вопрос. Для тех, кто не выполнил условия, но находится на vip аккаунтах будет бесплатный период здесь, как говорили ранее? Друзья, в будущем для всех, абсолютно для всех людей, появится возможность тестового периода в течение 72 часов с момента регистрации на сервисе Криптоной. То есть каждый человек, кто зарегистрируется на сервисе, получит 3 дня бесплатного пользования. И Следующий вопрос. Кто нам будет объяснять, какой канал использовать? Друзья, какой канал использовать, мы можем с вами определить сами по рейтингу аналитиков, по их показателям прибыльности, отображаемой в карточке аналитика. Следующий вопрос. Как оценивать, какое решение верно, принять или отклонить? Друзья, анализируйте аналитика, соответственно, проанализируйте канал, посмотрите, как он работает. Также можете проанализировать саму монету, да, по которой сейчас получили сигнал. Прежде чем принять сигнал, вы должны понимать, Безусловно, вообще его природу и почему он сейчас возник, что это за монета и почему сигнал может быть вообще успешным. Друзья, на этом ваши вопросы закончились. Я уверен, что у вас еще масса осталось незакрытых вопросов. У нас работа только начинается, поэтому все только впереди. Еще ждет много различных вебинаров касательно вопросов-ответов, новостей и новой информации касательно криптоноида Друзья, мы с вами прекрасно понимаем, что мы вместе готовим криптоноид к массовым продажам. И нам очень важна ваша обратная связь. Именно поэтому мы создали специальную ссылку в Google документе, которая будет размещена под этим видео. Вы сможете там задавать свои вопросы и, и писать какие-то свои предложения. Если вы являетесь профессионалом и у вас есть опыт в трейдинге и вообще в криптоэкономике, мы будем очень рады выслушать ваши предложения по улучшению нашего сервиса. Поэтому обязательно пишите все свои предложения в данном документе. Как вы видите, мы сейчас набрали уже базу сигналов, каналов, да, мы их тестируем. Вы нам, группа тестировщиков, помогает в этом. В ближайшее время мы раскроем а, вниманию всему криптосообществу весь функционал, который вообще нами запланирован и уже частично реализован, да. А, то, что вы сейчас видите, друзья, это всего лишь тесты функционала и не более того. И по окончанию вебинара хочется сказать коротко о нашем сервисе CryptoNoid Это сервис аналитики, который поможет абсолютно любому человеку торговать на криптобирже как трейдер в полуавтоматическом режиме. Что самое интересное, вы сами будете определять с кем торговать, а с кем не торговать. То есть в какой сигнал входить, в какой не входить. Так как вы будете видеть всю аналитику каналов и сигналов и все это вы будете делать простым нажатием кнопки на своем смартфоне. В будущем сервис будет интегрирован ко всем криптобиржам и приватным источникам сигналов. Если это видео было для вас полезным, обязательно поставьте лайк, напишите свой комментарий и поделитесь с друзьями этим видео. А также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить актуальные новости. Также, друзья, если вы хотите задать вопросы лично поддержки, на сайте в правом нижнем углу есть всплывающее окно технической поддержки, куда вы можете всегда задать интересующий вас вопрос. Всего вам доброго. До свидания.